На сегодняшний день Государственная регистрационная служба успешно выполняет масштабные национальные проекты, связанные с выборами, сбором биометрических данных, запуском новых центров обслуживания населения. С новыми задачами появились и новые вызовы. Служба остро нуждалась в модернизации рабочих процессов. Необходимо понимать, что основная цель и предназначение нашей службы заключается в предоставлении качественных услуг нашему населению. Качество услуг, как раз-таки исходит от уровня удовлетворенности наших граждан при получении государственных услуг. При поддержке ЮСАИ для всех сотрудников Центрального аппарата ГРС были разработаны четкие должностные инструкции. Были устранены дублирующие друг друга функции. Данные о сотрудниках после оптимизации были внесены в специальную автоматизированную систему ГРС. У нас в настоящее время работают ряд систем, именно скажем, корпоратив, которые позволяют скажем, оптимизировать систему управления человеческими ресурсами, позволяет оптимизировать систему документов оборота. В партнерстве с ЮСАИД ГРС разработала стратегический план по развитию всей системы регистрации и документации граждан. При участии консультантов ЮСАИД служба стандартизовала большую половину из 42 оказываемых гражданам услуг. Теперь эти услуги предоставляются по всей стране.